Привет-привет! Сегодня мы говорим о том, как худеть без запретов, без отказа от любимых продуктов, от мучного, от сладкого и вообще всего вкусного. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Это мой результат за месяц. Я подсушилась на 4 килограмма. И если ты подписана на мой инстаграм ты могла видеть что я ем хлеб каждый день я ем мороженое печенька и другие сладости которые мне захочется практически каждый день и тем не менее ты видишь что у меня есть результат ты сейчас могла подумать что а ну конечно ей просто с генетикой повезло а у меня так не работает но нет лет десять назад я выглядела вот так и я начала набирать стремительно вес я вела очень нездоровый образ жизни, я быстро начала набирать жир. Мне это не нравилось, и я решила худеть. Я очень хотела плоский живот, кубики в общем, фигуру, как у фитоняш, они как раз тогда только вот стали очень модными такие тела. И мне очень-очень хотелось иметь такое тело. И я решила, что я буду сушиться. Я начала заниматься спортом. Сначала я тренировалась два раза в неделю, потом три, потом пять. Но даже при 5 двухчасовых тренировках в неделю у меня результата не было. Я как была жирненькой, так и оставалась жирненькой. В какой-то момент до меня дошло, что дело в питании, и надо пересмотреть, что и как я ем. Тогда у меня не было никаких знаний в этом, ни опыта, ни образования, ничего. Естественно, я пошла в интернет гуглить, я нашла какой-то сайт, точнее форум. Тогда были популярные форумы, где все там худели, сушились. Там были тренера, там были диетологи, которые очень авторитетно раздавали советы по питанию, и невозможно было им не поверить. Хотя на самом деле сейчас я понимаю, что такие ужасные советы по питанию давали, что это просто капец. Но они это делали очень авторитетно. И я ударилась в ПП, вот в это классическое, знаете, ПП это не диета, это правильное питание. Ну, при этом на этом правильном питании тебе нельзя хлеб тебе нельзя, сладкое тебе нельзя, то там вплоть до морковки было, что надо было ограничить морковку, потому что в ней много сахара. Вы представляете? Ну как бы я сейчас понимаю это, но на тот момент я я я, я так им верила этим диетологам и этим блин тренерам, что ну я реально я в это верила, я реально была в этом уверена. Я была уверена в том, что углеводы на ночь нельзя. Я была уверена в том, что от углеводов толстеют. Я реально в это верила. Я сейчас думаю, Боже, под чем я была, я под каким-то газом была. Или почему. Ну как вообще можно в такое верить? Но когда тебе со многих источников ты читаешь одно и то же, одну и ту же информацию, тот тренер говорит, тот тренер говорит, тот диетолог говорит, тот диетолог говорит, ты начинаешь это воспринимать как аксиому, ты начинаешь это воспринимать как данность. Но это миф, <laughs> это миф, если ты меня давно смотришь, ты уже знаешь, если ты видишь меня в первый раз, я тебе говорю, что это миф, от углеводов не толстеют, толстеют от переедания, от сладкого не толстеет, толстеет от переедания. И я села на вот это ПП. Чтобы вы понимали, мой ПП-рацион состоял из яиц, причем не всех цельных яиц, а там одно-два яйца были цельные, остальные все я выбрасывала желтки, ела только белки одна порция овсянки в день 4 яблока и остальное это было либо мясо либо куриные грудки и овощной салат а еще творог творог и там тунец все вот это все что я ела за день каждый день но ну, еще чуть, чуть молока пила и принимала протеин потому что это было хоть немножечко что-то сладкое и вкусное в моей жизни и так я питалась каждый день Естественно, у меня поначалу вес падал, потому что это жесткая низкоуглеводка, по сути. Да? А здесь я рассказывала, почему м -м, падает вес на безуглеводке и на низкоуглеводке. У меня там в первые дни падал вес, я решала, что, о да, диета работает, и пыталась на ней сидеть. Но на таких жестких ограничениях продержаться долго невозможно. У меня максимум был, что я выдерживала, это две недели. Вот я реально больше двух недель я не выдерживала ни разу без срывов. Я сидела две недели на вот этом ПП, я выдерживала, потом я срывалась, и когда я срывалась, я сметала все. Я могла съесть огромный вишневый пирог в одно лицо. Я ела, ела, ела, я уже была полная, но я все равно продолжала есть. У меня реально у меня не было стоперов. И если у вас такое тоже есть, сто процентов это из-за того, что вы себя ограничиваете. И чем больше я себя ограничивала на неделе, тем больше я ела на выходных. Я реально просто, ну, вот, не было ограничителей у меня. Я могла съесть очень много. Естественно, я набирала вес на этих срывах, считала себя безвольной, думала, блин, ну почему я смотрела на этих фитоняж, которые сухие, которые там вот это едят тунца из баночки без ничего. Я думала, ну они могут, а я не могу. Они, у них хватает силы воли, а, а я не могу, почему? Значит, я безвольная, там. вот это все так о себе думала. С понедельника начинала еще жестче диетить, диетила и снова срывалась. И вот в таких вот качелях я жила пять лет. Пять лет, котятки, не повторяйте моих ошибок, не сливайте свое время. И ладно бы я была сухая, но я не была сухая, у меня не было того тела, которое я хочу, потому что я чуть-чуть теряла веса, набирала, теряла, набирала, и причем я набирала каждый раз все больше и больше. Я начала это все, я весила 63 килограмма, я хотела 60, потом я весила 65, потом 66, потом 67, потом 69, и ниже 67 у меня уже вес не опускался. Как бы жестко я не диетила, у меня перестал опускаться вес вниз. Что это, генетика? Я думала, что это генетика. Особенно обидно было, когда я тренировалась в Тайгере, там был парень один, он такой здоровый, он сухой, он реально такая классная, у него форма, кубики, там, ну весь такой сухой. И, и он ел, он ел пиццу, он ел бургеры, то есть он питался ну вот так. Я ему говорила, блин, какая классная у тебя генетика. А он такой, у меня, говорит, не генетика, говорит я в школе был жирный. Говорит, я был очень жирный, меня типа булили за это. Я говорю, ну а как ты сделал? Он говорит, да я просто я начал тренироваться и вот таким стал. Хотя, ну, питание не меняло. Я все равно думала, блин, генетика, а я вот толстею от одной мысли о хлебе, я уже, короче, набираю вес. Хотя на самом деле, нет, на самом деле это не генетика. И если ты из тех, кто завидует чужой генетике, если ты из тех, кто набирает вес от одного запаха булочки и там от капустного листа, то ты должна понимать, что это ты сама сделала со своим телом, как я это сама когда-то сделала со своим. Чем больше ограничений, чем сильнее ограничения, тем м -м, жестче ты будешь набирать вес, только чуть какое-то минимальное послабление ты будешь набирать, потому что для тела это стресс, для тела это голодовка. Даже если ты не голодаешь, ты вроде бы ешь нормально, но у тебя там миллион продуктов, которые тебе запрещены, которые тебе нельзя то как только ты начнешь есть этот хлеб, который тебе нельзя, и плюс ты веришь в то, что от него толстеет, ты сразу будешь набирать. Просто потому что твое тело в жестком режиме экономии, а еда это что? Еда это энергия. То есть еда попадает в наш организм, организм из нее берет энергию и тратит ее на жизнедеятельность. Если есть излишки, то есть если мы съели больше, чем потратили, эти излишки откладываются в жир. Если недостаток, то есть мы съели меньше, чем потратили. Недостаток берется из жировых клеток. Все. И в какой-то момент я устала. Я смирилась с тем, что все, мне не быть сухой. Все, я безвольная, я слабачка, не буду я сухой. Я устала так жить, и я разрешила себе есть. Я смирилась с тем, что не будет у меня классного тела, и начала есть. Естественно, я поначалу чуть-чуть поднабрала. А потом я заметила, что вес пошел вниз, что внешний вид стал улучшаться, что жир начал сжигаться. Я, конечно, я продолжила тренироваться, потому что я люблю тренироваться, и мне это в кайф, то есть я не бросала все полностью. Я продолжала тренить, просто разрешила себе есть все. И, конечно, поначалу я переедала жестко, но потом, когда у меня тело успокоилось, когда я поняла, что еда есть всегда, мне можно, мне можно и сегодня, и завтра, и каждый день – я перестала есть слишком много. И в итоге пришло к тому, что я стала есть нормально. Я стала есть ровно столько, сколько я могу. Сколько мне нужно. То есть сейчас я уже не могу съесть целый пирог. Я съедаю кусок, и мне достаточно. Я наедаюсь. Уже нет вот этого психологического адского голода, который раньше был на срывах. Его просто... Ну, победить я его смогла только на есть, то есть я просто разрешила себе есть. И когда я заметила, что вес уходит, что я ем, я ем пироги, я ем сладкое, я ем мороженое, но при этом тренируюсь, и, и жир уходит. И я подумала, а что так можно было? А что так можно? Я начала изучать литературу иностранную, то есть не наши вот эти местные форумы. Начала изучать более серьезную литературу, прошла курс по нутрициологии в Американской академии и... и начала нормально есть, нормально есть и нормально жить. Потому что, когда я сидела на ПП, моя вся жизнь крутилась вокруг питания, я постоянно думала о еде, во-первых, я была постоянно голодная, я постоянно думала о еде. Я постоянно думала, как бы не съесть чего-то лишнего. Я перестала тусоваться с друзьями, потому что вот меня дру... зовут куда-то друзья вечером, а ты думаешь, ой, вот это куда-то идти, там я по-любому буду что-то лишнее есть, по-любому буду пить, алкоголь, это нарушит мою диету, лучше не пойду. Я тупо я перестала общаться с друзьями. Я перестала, ну, моя жизнь именно вот крутилась вокруг еды и это просто это ужасно я сейчас я не понимаю как я так жила так долго но я настолько хотела вот этот плоский живот и я настолько верила в то что без пп это невозможно что вот вот просто я была там ну, наверное были проблемы с головой я осуждала полных людей я осуждала тех кто ест за то что они едят за то что они полные и они едят а почему я их осуждала? Потому что я сама тоже хотела, я тоже хотела есть эту пиццу. И у меня в голове не укладывалось, как это она блин, полная и ест пиццу, а я худая и не ем, хотя я тоже хочу. И это выливалось вот в такой вот негатив и в осуждение. Хотя на самом деле ну, как бы каждый имеет право выглядеть так, как он хочет. И мы не имеем права их осуждать. Но вот эта вот, как бы, грубо говоря, зависть неосознаваемая. Я, естественно, в тот момент не осознавала этого. Я этого не понимала. Я это только сейчас понимаю, что у меня было в голове. Но я... Да, сейчас я понимаю, что это было. И Если вы осуждаете людей, которые едят, которые переедают, которые не тренируются, которые полные, это страх. Это говорит ваш страх. Ваш страх, ваша зависть, ваше желание есть. Всегда, когда мы что-то а негативное думаем или говорим о других людях это не про других людей, это про нас. Но у нас видео о питании, так что я продолжаю о питании. Нет продуктов, которые жиросжигание тормозят. И нет продуктов, которые же разжигание ускоряют: ни сахар, ни белая мука, ни чипсы. там Не знаю, что еще может быть, ни какие-то жиры жиросжигание не останавливают. Точно так же никакие там белок, ананасы и сельдерей жиросжигание не ускоряют. То есть нет продуктов, которые хоть как-то влияют на жиросжигание. Единственное и основное условие жиросжигания это дефицит калорий. То есть есть меньше, чем ты тратишь. Еда это источник энергии. Еда попадает в наше тело тело из нее из добывает энергию и тратит ее на жизнедеятельность. Если остается больше, то есть мы съели больше, чем потратили, излишки энергии откладываются в жировые клетки и так растет, собственно, жир. Если энергии не хватает и мы съели меньше, то недостаток берется, собственно, из этих жировых клеток, которые когда-то для этого отложились, именно для этого случая, когда нам будет не хватать энергии. Поэтому очень важно для похудения, для жиросжигания создать дефицит калорий небольшой чтобы организм не проваливался в голодовку а небольшой достаточный для же разжигания дефицит калорий в этом видео я подробно рассказываю именно об этом и по сути неважно мы едем шоколад или мы едим гречку пока мы находимся в этом дефиците конечно в гречке кроме углеводов есть еще клетчатка, минералы и витамины и полезные вещества, которых в шоколаде нет. То есть гречка для нашего тела более здоровая, более предпочтительная еда, чем шоколад. Это в плане здоровья, но в плане похудения и в плане сушки нет никакой разницы. Пока ты в дефиците калорий, ты будешь сжигать жиры. Но мы же хотим не только красиво выглядеть, а еще и чувствовать себя хорошо и быть здоровыми, Именно поэтому все равно преимущественно нужно питаться здоровой едой. Я для себя выработала правило 70 на 30. 70% моего рациона составляет здоровая, качественная, минимально переработанная еда. Это крупы, овощи, фрукты, мясо, птица, рыба, морепродукты, творог, яйца, молочные продукты, орехи, авокадо и масла. Причем масла как животного происхождения, так и растительного. И оставшиеся 30, все что угодно. Вот все, чего мне может захотеться, это я ем. Хочется шоколада, я ем шоколад, хочется мороженого, я ем мороженое. Хочется чипсы, я ем чипсы, хочется, там, не знаю, бургер, я ем бургер, хочется бутерброд, я ем бутерброд и так далее. Бывает такое, что мне не хочется ничего сладкого, я могу просто съесть больше гречки. А бывает, что мне очень хочется мороженого, и я ем мороженое. На практике это выглядит так. Моя дневная норма 1800 калорий. Это дефицит, при котором я медленно сушусь. У меня нет цели подсушиться быстро, потому что для этого нужно больше дефицита. Это сложнее. Я буду испытывать чувство голода и я буду срываться. Чем быстрее ты пытаешься похудеть, чем, тем это сложнее и тем жестче срывы. Мне не важно, как быстро, главное, что я в итоге приду к той форме, которую я хочу, и я приду туда комфортно, без чувства голода и без срывов. Моя дневная норма – 1800 калорий, 70% от 1800 – это где-то 1250-1260, но мы округлим до 1300, то есть на 1300 калорий я ем здоровой и правильной еды. Я уже говорила, это крупы, мясо, овощи и так далее. И на оставшиеся 500 калорий я ем все, что угодно. Чего мне хочется, то и ем. Я питаюсь в дефиците, поэтому от этого не страдает мой внешний вид. Я продолжаю идти в сторону той формы, которую я хочу. Я продолжаю сжигать жиры. И главное, что я чувствую себя комфортно. У меня нет ограничений. У меня нету навязчивых желаний, что мне чего-то сильно хочется. У меня нет срывов, потому что не бывает срывов там, где можно все. Но здесь есть одно очень важное правило. Ни в коем случае нельзя есть сладкое натощак. Только в качестве десерта после еды. Когда тебе хочется сладкого, в первую очередь это голод. Ты голодная, тебе хочется сладкого. И если ты будешь есть сладкое натощак, если ты будешь, допустим, перекусывать конфетами, ты не сможешь съесть всего пару штук, потому что ты съедаешь две, и ты еще голодная, у тебя инсулин уже пульнул в кровь, инсулина пульнула много, и тебе двух конфет недостаточно, тебе надо еще, еще, еще. И тебе будет очень тяжело остановиться. И в итоге ты будешь переедать. Но если ты, почувствовав голод, поела нормально, ты съела порцию гречки с мясом, с овощами, ты по сути ты наелась. Но тебе просто чем-то хочется полирнуть. То есть это уже не физический голод, а это психологический. Почему? Потому что мы привыкли есть сладкое. Мы с детства едим конфеты. Мы с детства едим хлеб, мы с детства едим вот эти вот быстрые углеводы. Мы к ним привыкли. И поэтому, когда ты поела, тебе хочется чем-то полирнуть. Тебе хочется сверху сладкого. Но это уже не физический голод. И ты можешь съесть там две конфеты, и тебе этого хватит, потому что ты уже сытая. Тебе этих пары конфет хватит на то, чтобы удовлетворить свое желание, на то, чтобы кайфануть от этого. И тебе не надо съедать там целый килограмм. Поэтому всегда сладкое мы едим только после еды. Сладкое я имею в виду любые быстрые углеводы. То есть чипсы, хоть они и соленые, они тоже быстрые углеводы. Соленые крекеры это тоже быстрые углеводы. Мороженое. Все что угодно из таких вот быстрых углеводов мы едим После основного приема пищи, после еды. Причем неважно, едим мы это утром, в обед или вечером прямо перед сном. Если ты питаешься в дефиците калорий, ты можешь есть шоколад хоть прямо перед сном. И ничего никуда не отложится, ты все равно будешь сжигать жир. Подводя итог, простое правило 70 на 30. 70% рациона здоровая еда и 30% все что угодно пока ты находишься в дефиците калорий. Как считать калорий, я рассказываю в этом видео. Причем, как посчитать, сколько калорий нужно именно тебе и как считать, сколько калорий ты ешь каждый день. В следующем видео я расскажу основные правила питания для похудения, как строить рацион, чтобы худеть комфортно, вкусно, кайфово, без запретов без срывов, без чувства голода, потому что дефицит это дефицит, и как бы даже когда тебе можно и сладкое, даже когда тебе можно все, ты ешь в дефиците, ты ешь меньше, чем ты тратишь, и твое тело будет требовать еще, ты будешь испытывать голод. Но это можно перехитрить, об этом мы поговорим в следующем видео. Обязательно подпишись на мой канал, жми на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Подписывайся на мой инстаграм, я там часто показываю, что я ем, рассказываю о питании, о тренировках, о том, как держать себя в форме, без фанатизма, без запретов, без срывов и в кайф. С тобой была Лагартиша, пока-пока.